Приготовим шарлотку какая же осень без шарлотки здесь опять таки все элементарно просто я люблю простые рецепты и для начала я разрезаю яблоки очищаю их от сердцевины хвостиков если есть какие-то темные пятнышки я это тоже все срезаю я кожицу не очищаю, так как в ней много витаминов других питательных веществ Поэтому я почти никогда ее не срезаю, но если вам не нравится, то, пожалуйста, очищайте. И у меня здесь яблоки кислые и кисло-сладкие. Сладкие яблоки я бы не рекомендовала, опять-таки для контраста вкусов. Я яблок всегда беру достаточно много, мне не нравится, когда в шарлотке одно тесто. Я люблю так, чтобы яблоки чувствовались, поэтому у меня здесь где-то вот 5-6 крупных яблок но ну, вы опять же ориентируйтесь на свой вкус дальше я нарезаю яблоки на произвольные кусочки не очень большого размера И для того, чтобы яблочки не потемнели, пока я буду заниматься приготовлением теста, я их сбрызгиваю немного лимонным соком и присыпаю корицей. Ну а теперь самое время заняться тестом. И для начала я поставила разогреваться духовку. Как раз пока я тесто смешаю, у меня духовка нагреется. Так я не буду терять лишнее время. Сюда я разбиваю 4 средних куриных яйца. Если у вас яйца мелкие, то берите 5. Сюда же добавляю щепотку соли и неполный стакан сахара. Если любите послаще, то добавляйте целый стакан. Затем начинаю смешивать миксером на мелких оборотах, постепенно их увеличивая и взбиваю до тех пор, пока масса не побелеет. Теперь необходимо сюда добавить один стакан пшеничной просеянной муки. Я решила опять-таки поэкспериментировать и заменила одну четвертую часть стакана мукой кокосовой. Забегая вперед, могу сказать, что на вкусе это особо никак не отразилось. То есть я думаю, что необходимо было взять муку хотя бы один к одному. Теперь добавляю чуть меньше половины чайной ложки соды и гашу ее лимонным соком. Также можно погасить уксусом. Затем продолжаю смешивать миксером, опять на мелких оборотах, затем обороты постепенно увеличиваю. И так как это тесто получается жидким, то вполне справляются насадки для крема. Дальше я тесто выливаю прямо в форму с яблоками, поверх яблок, пытаюсь распределить равномерно. И дальше необходимо немножко его простучать, чтобы тесто проникло сквозь яблоки. Можно, конечно, яблоки высыпать в тесто, все перемешать, затем вернуть назад форму. Но, на мой взгляд, это лишнее движение, так как в процессе выпекания тесто все равно хорошо распределяется, протекает во все щели, дотекает до самого низа. И в итоге яблоки получаются в тесте со всех сторон. Сверху присыпаю еще немного корицы и отправляю в предварительно разогретую до 185 градусов духовку. Выпекать буду приблизительно 40 минут. Ориентируйтесь на то, чтобы палочка была сухой. Пирог необходимо доставать из формы, пока он горячий, и для того, чтобы он у меня не поломался, я помогаю лопаточкой отсоединить края от стенок, и затем переворачиваю его вниз и форму начинаю снимать как бы челком. Так она снимается легко, если я вижу, что где-то начинает тесто надрываться, я опять же помогаю себе лопаточкой. Затем переворачиваю его опять и отправляю на решетку до полного остывания. Если его начинать разрезать горячим, то он может быть тесливым, поэтому я даю ему полностью остыть. Ну и затем можно сверху украсить либо глазурью, можно посыпать сахарной пудрой. Я выбрала вариант сахарной пудрой. И в итоге очень простой, но очень вкусный и ароматный пирог у нас получился. В первый день корочка, которая сверху получается как бы сахарная, такая хрустящая, на второй день она уже становится мягкой, поэтому мы предпочитаем его съедать сразу. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока и до новых встреч!